Стой всех любителей видеоигр и всех с наступающим Хэллоуином. Будем играть в Beth House. Ну, честно сказать, не могу о ней что-то много рассказать. Знаю то, что творится какая-то чертовщина. А какая именно, мы сейчас и узнаем. Из хорроров, не знаю, я достаточно, так, достаточно много игр успел посмотреть. Не могу сказать, что меня вообще интересуют хорроры, но... Выбор невелик. Делать что-то. Да. Чё? Это меня, что ли? За что? Или стоп? Или колон? Или кого-то в темноте? Я устал от работы в компании. А, это у меня да, в компании, Не Представляю, я, конечно, устал, блядь. А, тут нажимать надо, надо. О, это, кстати, хорошо, если честно. Мне нужно бросить работу, это вредно для здоровья. Ну, естественно, когда стоят хлыщу дуять, конечно, вредно. Уволиться и уехать в деревню. Но у меня нет таких денег. Что за листовка? Хм, вот оно. Аренда бесплатно, если работаешь в банке. А, так это в банке был. Сейчас же им позвоню. Давайте выезжать. Не знаю, сколько серий я запишу, но планирую несколько. Ну, как по бы праздник хороший, у меня тут должно быть все страшно а, а, Номер 203 Сначала мне нужно перенести свои вещи а, В настройки в игре в самой нельзя зайти Поэтому настраиваться будем здесь Вот, например, FHS-фильтр мне не нравится Motion Blur тоже не очень Полный экран, естественно, качество текстуры оставим Не знаю, что по оптимизации, если честно Игра что-то громкое Вот эти вот сверчки, это прям очень громко так сойдет чувствительность я уверена, можно сразу понесить И... а какая яркость была один один ну-ка нет было точно не один верните обратно О, нормально вот сразу немножко поприятнее глазу стало так где наш номер походу наверху привет чувак. качество здесь качество конечно здесь как посмотреть на это youtube Коробка, коробка, коробка. А чё так? Сразу три? О, и перед ними переключаться можно? Неплохо. Так, ну судя по всему, да, наверх. Или сзади. Не, сзади вешалки какие-то. О, подъем. Отлично. 205. 203. Че? паный у меня аж мурашки по коже пошли. А, ты воняешь! Вы должны принять ванную. Ну, естественно, после дороги-то, после того, как вы закончите перемещать свои вещи, приходите встретиться со мной в местной бане. Есть что-то, что я хочу вам сказать. Здесь. Это ключ к вашей квартире. Вы посмотрите на него, кстати? Что за тень? Почему как-то тень на него падает страшно? Добро пожаловать в город. Ёпт, мой. На голову мы чем-то похож. А, войти в квартиру? Да, давайте. Так. Ну да, бесплатная хата, конечно. Свет можно выключить? Чего? Фига себе. вот Это сейчас было неожиданно. Ну, грязновато, конечно, грязновато. Можно было и получше. Ну ладно, отмоем здесь все. Здесь будет красивенько. О, салфеточки, кроваточка. Окошко, В которое почему-то нельзя посмотреть. Дырка какая-то в стене. А как? А что за дырка? А, вещь. Надо. Ага. А что за дырка? Выдернуть. Выдернуть. Что выдерну? выдернул? И что? И что? Что выдернуто? Не понял. Это явно дырка какая-то. И она мне не нравится, если честно. Какая-то она это самая. Посмотрите, просто. Блять, да. Отстава какая-то, ладно. Выйти, да. Так, это у нас 203 да, значит. пта, почему потемнело? А, 205 205-я войти не могу. Где? Сверчки, блядь. Сопообще, где звук крылья, блядь, не понял. Ага. -а у меня звук пропал? чисто напрягает меня в сети игры. О, туалет есть. Почему, блядь, на улице туалет? Ебать, вошел. Разыскивается. 300 юаней или что-то там. 180 сантиметров, кепке. Стоп! Что? Что? блять? Так вот же он! Вот же он стоит курит, блядь! <смех> разыскивается. Блять, какой-то я не в хороший район заехал. Ладно. Так, и куда мне? Так, он меня ждет в бане. Значит, ищем баньку. Где у нас баньки могут быть? Что там запретная территория? Не ходите сюда. Постеры какие-то. Опять разыскивать. А, то есть мы бы, в принципе... Ёбаный рот. Фух, сейчас было страшненько. Так, блин, то есть все-таки нам бы показали этот постер в любом случае. Я просто думал, что это какая-то фишка. Мы по случайности увидели, нашли. Здравствуйте, площадочка. О, попить можно взять, да? Нет, нельзя. Самое плохое, то что непонятно, с чем можно действовать, а с чем нельзя. Вот это вот меня, конечно, немножко напрягает. О, подъемчик какой-то. Так, это у нас что? Это похоже либо на храм. Либо... О, колокол, колокол. Ну да, это похоже на храм. Хорошо, это точно храм. Пожертвования тут вон умывальный. Ка, этот как его? Я забыл, как это называется, если честно. Да, это же храм. А, посмотрите-ка, кто это у нас здесь? Новый, которого я предполагаю и приветствую вас с распростертыми объятиями. Улыбочка. Вы усердно работаете, чтобы снова запустить баню? Я слышал об этом. Я бы не сделал этого, если бы я был тобой. И вообще, я чувствую, что согласился бы с вами. Я сильно, сильно рекомендую, чтобы вы здесь, в моем храме... А, вы стали здесь в моем храме? Чего? Ну, хорошо. Ты один, послушный ребенок. Боги рады услышать это от вас. Улыбочка. Ёб мать. А, то есть, у меня что, реально освещать, что ли? Там вы защищены. Ну, на данный момент. Ха. Пожалуйста, приходите в любое время. В любое время когда ты чувствуешь странное, а, странное, ну, то есть чувствуешь странное что-то, улыбочка, в следующий раз, когда ты придешь, вы должны мне принести подношение, денежное подношение, или боги откажутся от вас, улыбочка. Эм... То есть, в настоящее время, если вам нужна дополнительная помощь, улыбочка, перейдите к ящику для океана. Для подношения, блядь. И воплотите молитву. Улыбка. А, то есть ему надо приносить подношение. Ну, я не очень-то в это, в принципе, все верю. Ну, ладно. Давайте пока прогуляемся. Пока меня игра напрягает, особенно вот эти сверчки. А я прыгать не могу, да? Что у нас там? Какая-то тварь... А, не фу, я себе. Может украсть ребенка? А почему мне сюда нельзя? Не пускают, блин. Ирод. Но если туда реально вообще никак не попасть, то значит это все не просто так. Значит это, ну, естественно, сделано для того, чтобы это самое. Опа, подъемчик сзади. А, Понятно, ничего интересного Фу, Блин, со всех сторон есть Значит, либо туда вообще не попасть Это сделали за место невидимой стены Ну, прыгать я не могу Шифтовать могу, бегать могу Вот хорошо Так, к этому зашел, хорошо Так, там был Ага, отсюда я тоже походу не... Опа, пропал наш Чувак Разыскиваемый пропал, допустим, а из рук я вообще никак не могу брать ничего, да? допустим, могу, давайте, мне просто интересно. Оп, сверчки пропали, блять, звукоизоляция просто охуенная, блять, дырка меня прям вообще нагнетает. Просто типа я буду спать, нам потом покажут, как он подсматривает и все как бы в этом роде. Ну как бы так и будет. Блин, она что-то громко реально, мне прям это так на уши давит это теперь тихо, бля. Ну вам-то я точно сделал как бы нормально, по-человечески, чтобы это самое, чтобы вам там на уши не давило, мне на уши не давило. Так, ладно, блин, мне вот просто нравится в целом, когда в играх есть как бы возможности, вариативность, хождение и так далее. Ну то есть, допустим, значит, если я туда не могу попасть, да вообще никак прыгать я не умею, через текстуры я зайти не могу. Там есть подъем выше. Скорее всего, он идет вот так вот по кругу. Но если уж там с той стороны нету никакого прохода, то должен быть с другой стороны проход. Ну, стопу Так, значит, подношение. Значит, у меня должны быть какие-то деньги. Но работая в бане, я денег не заработаю. Дайте как бы судить, как вот игра по нам требуется. Магазин сладостей. Ага. Блять, ах. Это что, Рачумар? А, нет, это какие-то китайские эти. Кто это? Кто-то интересный, на самом деле. Так, стоп, если нам показывают магазин сладостей... Ладно, короче, пойдем в баню, блядь. А то я сейчас до, пока до чего-нибудь страшного дойду, вы уже успеете заскучать и там уснуть, и, и все на свете. Блядь, ну посмотреть мир-то интересный. А, это баня! Сто пудов в баня, блядь. Так, мусорная зона. Хорошо. Значит, мусор надо будет выкидывать. Понятно. Здесь закрыто. Блядь, мне показалось, здесь кто-то наверху сидит. Представляете? Так, это какая-то труба, ящики. Магазин техники? Так, это ж баня, блядь. Какой магазин техники? Алло. Так, у нас есть телефон. Хорошо. Так. Ага, зайти здесь никуда не могу. Телефонная книга. Могу закрыться в ней. Это уж если мне совсем страшно, да, будет? Ну как вариант. Ну, конечно, кто угодно может открыть, но... Как бы это не столь страшно. Давайте сюда зайдем, ладно. Ага, щиток. Осторожно убьет. Ну, естественно. Присесть я не могу. Так, щиток, хорошо. Интересно меня пугать будут в первый же мой рабочий день? А нет, ну в, как в первый рабочий день меня будут пугать, ну вы чё? Чё это? Где чё я прочитал? Где ты что-то сейчас вот только что? А, магазин слава, а, вон он стоит, смотрите. Ну, блять, фука. <смех> Ёбаный хуй, шел к нему, блять, чтобы его же испугаться, охуенно. Ублюдок, ты пришёл. Это <смех> как я... Это прям как фосмофобия со шторами, блядь. Добро пожаловать. А, вы видели флаер, верно? Не нужно платить арендную плату. Вы работаете в банде. Ой, в банде, блядь. В баньке, и не платите аренду. А, и... В вашей ком... А, в вашей комнате нет душа. Так что у вас нет выбора. Если вы работаете здесь, вы можете использовать ванну в конце каждой смены. Похоже на сделку, да? У меня есть выбор. А. Ну, нет Хорошо Сейчас, давайте начнем прямо сейчас Глянь вот сюда Пожалуйста, выполните свою задачу Написанную на этой доске Если у вас будут вопросы Оставьте их себе, при себе Запустить баню несложно. Удачи Посетитель на подходе А, то есть мы сейчас прям реально будем работать Ух ты ж, блядь Это что, симулятор банника или хоррор? Так, блядь, да ёбаный ты, блядь, бритва, блядь, почему они так заходят, бритва, полотенце, зарплата, так, полотенце, 100 йен, полотенце, а, бритва, где бритва, бритва, все, иди, так, полотенце, блядь, я нахватал полотенце, как их теперь выложить, а, вот, а, 20-летняя пропала женщина из деревни на прошлой неделе. С другой стороны, да? Опа. Ле Летняя жительница. Так, полотенце держи. Все, иди. По данным полиции, она пропала после разговора с. Женщиной 60 лет, которая живет неподалеку. Похоже, что посидели, больше нет. Пробьем, чтобы вздремнуть. Так, 29-летняя женщина пропала из какой-то там деревни на прошлой неделе. Пропавшая 29-летняя жительница. По данным полиции, она пропала после разговора 60-летней. А, с женщиной 60 лет, которая живет неподалеку. А, почему мне нужно именно поспать... Хожу, что придумали мусорку, которая позволяет убрать вещи из рук. Но я могу взять бритву, полотенце, шампунь, хозяйственное мыло, кондиционер. Э -э -э и все это оставить себе. Так, ладно, давайте пробел нажмем. Ну, как бы у меня больше как бы выборов, ну, как бы не очень много. Если нам говорят, спать! Ебаный рот, блядь. Это было страшно. Что случилось? Йоп! Приветики. Что произошло? Что это было? Я видел что-то в комнате сауны. Не могли бы проверить это для меня? Блядь, началось. А чем мне даже? А, раздеваться. У меня ног-то нет. Какие раздеваться, блядь? В какой комнате? Вот в этой? Давайте войдем, ладно. Так уж и быть. Ёбаный рот. Вот страшноватенько тут. Крышка заблокирована. Она откроется только после слива воды. Но сливной пробки нет. Ага, хорошо. Заперто. Так, выходим на отсюда. Блин, у меня аж мурашки по коже, если честно. У! А куда мне надо? Сюда что ли? Да нет тут никого. Не переживай, все нормально. Было что-нибудь? Клянусь, я что-то видел. Это место? Ты, ты, там кто-то кричит. Я не, не здесь не останусь, судя по всему. Да, он здесь не останется. Ну хорошо, ладно. Так, ну денег он заплатил, поэтому хуй с тобой. Иди. Можно, да, вернуться к работе? Или что? Но так, чисто по приколу. Стуки, блядь, ебаный тебе в хуй. Такая девушка, как ты. Чего, кого? Идеально подходит для предложения. Вот она, 60-летняя бабка, да? Так я же не девушка, я же парень. Блять, исчезла. Исчезла? Наш призрак. О, блять, это было страшно. Как прибраться-то, ладно, что делать? А, предметы из рук пропали, прикиньте. Так, прибраться. Ну, допустим, хорошо. Где что убирать? -то? А, у метло. Так, блядь, пол идеально чистый везде. А, у грязь. Ух ты. Прикольно. Сейчас меня как-то напугает, нахуй, за этой черной хуеты. Ты, блядь. Дверки-то за собой прикрывать надо, блядь. А, думал, я туда посмотрю. Соссоть, нахуй. Я не отвернусь от этой дверки. Опа, я палю за тобой, блядь. Ну да, ладно, меня посетители-то пугают, а тут я за какой-то дверкой палю. Ну, тоже верно, да. Так, идем, ладно, сюда. Блин, ну вот эти шторки, конечно, сделаны, блядь. Нехорошо. Че же вы дверь за собой... А, нет, закрыла, да? Да, закрыла дверь за собой, смотрите. Ну ладно. Ну, хоть я хоть потише игру сделаю, то хорошо. Потому что в целом это самое а, Ну, блядь вот Эти сверчки А я смотрю, смотрю сейчас как, как кто-нибудь из окна как прыгнет блядь. Так, работа окончена Примите ванную Ебать. Зачем? Я не хочу А, да, мне же старик сказал Выбора нет Чего? Можно музычку включить? Ой, бля, надеюсь она не палена Какая-то она страшная, если честно а третья. Вторая. Первая. О, это принтестника расслабляющая. Мне нравится. А в мужской баньке есть музыка? А, так она на всех включается, а ч так тихо? Я еще и в зеркалах не отражаюсь. Но я точно призрак. Или чье-то воспоминание? Сюда войти не могу. Так, ключ у меня есть только один. А, вот, на тап. На тап можно проверять, какие у меня есть предметы. Сколько я вешу? Сотню? Да ты чё, блядь. Какая сотня? О, попить. Не могу взять. Жаль. Фу. Вот и моя... Пусть <с> важна. Ладно, идем мыться. Фиксим. Сейчас нас напугает чем-нибудь. Сейчас, сейчас будет, блядь. Где мыться то как принять ванную ну не ну в больную в боль а может мне сюда надо да нет вроде. так блять может мне полотенце надо взять подождите ну как бы логично да Где тут ванная? Хорошо. Да, я в какой ванне? Ну, это мужская синенькая, да? Ну да. Или может быть... Нет, ну все правильно, в синенькой мужская была. А, стоп, может быть, мне надо? Нет. О, музычка хоть играет приятная, то хорошо. То есть, может быть, мне реально... Блять, метлу, метла у меня из рук пропала сама по себе. Где раздеться, где это самое? Ну, допустим, ладно, вот я вошел. Я сейчас показался или я что-то слышу. Ну, давайте войдем в бойлерную, ладно. Похуй. Крышка заблокирована. Откроется только после слива воды. Но сливной пробки нет. Понятно. Хорошо. Понятно. Ну, в бойлерной делать нечего, я понял. Ну, сюда я уже заходил. Ладно, пойдем в красную зайдем, может там может помочь. Не, подождите, ну как-то же. Прыгать я не могу, шифтовать только могу. Но это, наверное, убегать от призраков, от будущих, которые меня будут пугать в этой бане, они меня точно будут пугать. Ах, блядь. Что за хуйня? Стоп, а может быть ванная где-то здесь? А, это еще надо, кстати, найти, чем открыть этот самый замок вот этот. Мусорная зона, не знаю, зачем она, но она есть. Где я могу принять ванную, блядь? Может здесь? Ёп, туалет. Бля, в нем буду прятаться от призраков. Ну, там прятаться и кричать, естественно. Ну, девочка какая-то. Я же включал песню, пусть играет, блядь. о о Так, да это точно женская сторона. Ну, мое предположение, по крайней мере. <смех> стоп! То есть я все перепутал, блядь? Или стоп, или я играю за девушку? Блин, это я что, получать за девушку? Блядь? О, зеркало. Сейчас. Блядь, почему я не отражаюсь в нем? Скажите мне. А, кстати, микрофон все, а, все работает. А! А! То есть даже так. Ой, ёпаный рот, как я сейчас испугался. Во-первых, я не отражаю зеркали, потому что, блядь, из-за этого как минимум непонятно, что происходит. Ну все, пойдем отсюда. Ну все, все, я помылся, хватит. Тазик. Блядь, я что-то слышу. И меня это напрягает. Очень напрягает. Ой, я могу осматриваться. Ёпаный рот, страшно, сука. Нихуя не буду делать. Нихуя. Мойся, вставай, выходи. Я, блядь, я хоть повернусь. Я не готов. Ну ладно. Аккуратненько. Стука. Блять. Это было страшно. Не, честно. Эх, что за три чертовщина там происходит? Ну не, ну подождите, меня же Бог оберегает. У них там это же, там подношения, все такое. А, какие подношения? Не, ну подождите, он же меня осветил. Сейчас я в безопасности, он сказал бы. Ну, чтобы в следующий раз все было хорошо, нужно сделать подношение. Но пугать эти твари меня все равно, да, будут? У меня же, бед, сердце в пятки ушло. день второй. Акумара майна. И что это значит, не знаю. О! О, ее мое висит. А, ну да, точно, за девушку играю, стопудово. Что за дырка, блядь? Выдерну. Волосы какие-то, блядь. А, стоп. Стоп. Отсюда растет какой-то мох. Отсюда за мной не смотрит. Ну, шмотки висят. В принципе, качество шмоток неплохое. Так. Стоп. Мне же сказали день второй. Ну никак не девятый. Я уже три раза обосраться успел. Два раза от обычных людей. Поесть нечего. Как же завтрак там? Кофе попить. Хотя бы бы кофе попил. Блять, есть звук открытия-закрытия холодоса. Неплохо. Так. А мне что, каждый день надо пожертвовать переносить, судя по всему, да? Что, меня этот напугает как его? Оп здесь уже свет не горит естественно съехал блять стопудово когда он понял что я посмотрел что он разыскивается стопудово съехал у попа фрезы фрезы подъехали так хорошо тут закрыто попасть никак нельзя Давайте еще где-нибудь осмотримся. Ну, это же не, ну, не... Где мне тогда что брать? Как бы, да? Давайте как бы согласимся на том, что мне нужно где-то что-то брать, чтобы приносить ему пожертвования. Правильно? Правильно. То есть он сказал там, приходи следующий раз там с деньгами или еще, судя по всему, с чем-нибудь, чтобы приносить мне пожертвования. Причем, смотрите. А, это я просто не замечал этот кружочек. Опа, бля. Сидит кто-то, блядь. Кто-то погиб. Тишина. А, это бабка. 60-летняя. Да, с ней лучше не разговаривать. О, ворон. Свиньху я ворона, блин. Че те Че те Мусорку открыть. Заходи. Че тебе? Дать? Есть туподово что-то надо. И она мне отдаст то, что у нее во рту. Хорошо. Так. Да что тебе дать? У меня есть ключи. Хочешь ключи? Ха -ха. В мусорной зоне ничего взять не могу. Да и понял я. Подожди, я уже ищу, что тебе дать. В полицию позвонить. Я нашел бабку. Нельзя. Жаль. Я расстроен. Игра обещает быть страшной. Мне, по крайней мере, страшно. Не знаю, как вам. Вот ворона страшно карка Так, бабуль, подожди, пока не уходи далеко. Я думаю, что достать денег. Ну или что-нибудь. Что, что просто как бы, ну давайте согласимся. Что мне достать, чтобы дать пожертвование? Так, Тогда территория закрыта. Почему? Нельзя. Нельзя, доступ запрещен. Съест старая бабка, лябаха, шкарей. Может быть, потом туда можно будет попасть. Так, ладно, мужик, рассказывай. В настоящее время, если нужна дополнительная помощь, улыбается. Перейдите к ящику для пожертвований и платите молитву. Хорошо. А, ну то есть мне меня нихуя нет, чтобы ему помолиться. Хорошо. Может, ворона деньги держала? Просто уже творится какая-то чертовщина. Я не хочу идти туда без молитвы. Вы шо? Ну я на дурака не похож. Сам священник сказал, что он бы этим не занимался, будь бы он на моем месте. Я думаю, что как бы это не. Ну, как бы. Бля, надо бы сюда какую-нибудь музычку еще нагнетающую вставить, блядь. Тут бля, эти сверчки меня так нагнетают. Так, подождите, что это валяется? Это раньше. А, это люки. Так, что тебе, блядь, дать? Это вырезка из газеты, стопудов какая-то. Ну, это бабулька кого-то, это самое. Блин, да ладно, здесь что? Как бы, ну, больше ничего делать, больше ничего найти. Опа, а, мне показался проход какой-то Опа, сосай А, а, это просто вывеска Да ну К Хорошо, где мне брать денег и так далее, чтобы там молитвы воскладывать, еще что-нибудь Просто не понимаю, как-то ввели в курс игры, но возможности чем-либо заняться как бы нет Может быть я где-то что-то упускаю как бы немаловероятно маловероятно. выдергивал какие-то волосы блять непонятные кстати походу зря лучше их наверное не надо было трогать блять да и ладно ну пойдем в баню шифтить shift шифт есть вот я так буду убегать это а, хочет меня зарезать а потом в спину хочет. и все Ой, ну ладно, идем в баньку, блядь, сейчас опять как то напугаюсь Нет, все, посетительный подход. Ну-ка, сейчас он меня опять напугает, блядь, своим резким приходом, блядь, из ниоткуда нах. Сначала он подойдет, а потом мы это самое будем поворачиваться в ту или иную сторону Ага, вижу, пришел Так, полотенчик и денежку Полотенчик держи Привет Привет А, принеси мне выпить за 15 минут Понятно? Че тебе выпить, блядь, принести? Чего там? Чего, блядь, э -э... растут, что-то там калить? Блять, ебаный рот! А, ты, я только а, здесь, чтобы найти Серьгу, которую я потеряла, боже. Тварь бесплатно в баньку решил сходить. А где тебе. А выпить ему принести? Блять, нихуя, если много он хочет. А ты нашла Серьгу? Привет! А, вы можете войти. Загадочная девушка. <связывая> Не хочешь, как хочешь. Да заходи уже заебал. На платежка. Не хочешь? Ну как хочешь. Ждем, ждем. Посетители там все такое. А, нажмите пробел, чтобы вздринуть. Ну давай поспим, конечно. Сейчас меня, блять, кто-нибудь разбудит. Нахуй, я выпью Ну я же говорю. Прошло около 15 минут. Так, нужно сделать эту в мужчине напиток. А! Ладно. Так, мужчина, мужская баня, вот сюда. Нет, вот сюда, да. Давай сходим. Ведер, блять, налить ему. Ой, ведро, зачем поставить? Понятно, ладно. Держи, хорошая девочка, слушаешься. Почему ты здесь работаешь? Я не имею выбора. А, выбор я всегда. Вы хотите работать на меня? Такая девушка, как бы ты, могла бы легко сделать в тысячу раз того, что ты делаешь сейчас. Что думаете? Давайте не будете тратить здесь драгоценную жизнь. Как это я не заинтересован? Подождите-ка, блядь. Стопай, нахуй. Во-первых, смотря, что он предлагает, что за работа. Во-вторых, реально, нахуй работать здесь? Учитывая то, что творится какая-то хуета. Честно. Вот реально. В-третьих, ну, если там... Я же девушка. Если без интима, то хорошо. То не проблема. То я заинтересован. Жалко. ты пошел. Вы думаете, что вы больше, чем на самом деле стоите? Лучше будьте осторожны. Я здесь хорош. Если бы не я, то действительно не было выбора. Так, и чё? Похуя, чё, куда? Похуй, блять, у них у всех какие-то... Ух ты, нихуя, татухи! Ебать, он весь в татухах. Опа, костюмчик надел. В татухах весь. Так почему ты не хочешь на него работать-то? Ладно. А вытереть пятая на стенах, узнать, почему растут счета за электричество? Нихуя себе. А ворона... А, нет, она не съебалась, смотрите. Ладно. Опа, бабулька исчезла. Давай и цветов дадим, вороне-то. Так, все, мне пора убираться, типа, или что? Или надо обратно за стойку вернуться, нет? Или пора все убираться реально? Ладно, давайте стену. Ну, как бы суть. ебаный рот. Ой, нет, свет вырубился. Надо подумать, как снова включить его. О, страшно было. Так, ворона еще там работает. Блядь, смотрите, провода все появлялись. Ладно, пусть не... А, я не могу включить его, да? Ебать, а что так много кабелей то Из ниоткуда. Я в бойлерную не пойду. и ч, я ебобо, что ли? Зачем мне его включать свет, когда можно пойти домой просто? Так на улице ночи, блядь, зачем включать свет? Откуда все эти кабеля, Подождите, их же не было, бля. Ну, пошу, б, ну, без шуток. Их же не было. Блин, мне в бойлерную, скорее всего, надо, да, там, куда-то туда. Блять, по этой темной хуйне ходить. Ну, Блять, ну стоп. Провода ведут туда. Ключа у меня нет. Правильно, правильно. Что надо делать? Пойти нахуй. Ну как мне открыть-то? Че, Не люблю я такие игры. Непонятно, что, непонятно, зачем, непонятно, куда. Ну, подождите. Нет, не подождите. Это зона бани, правильно? Правильно. Почему работает вентилятор, если нет электричества? Вот какой вопрос меня интересует. По-моему, здесь, наверное. Предполагаю. Почему работает автомат, если не работает свет? Удалить игру. Нахуй. <с up> В ней ничего интересного. Так, возможно здесь. Нет, здесь туалет. Не, ну стоп. Подождите. Где-то должен лежать ключ. Блядь, я сейчас так двери испугался. Ну, не то чтобы прям до крика, но очень испугался. Что-то я не понял нихуя. Подождите, провода идут туда, значит мне сюда. Ну, давайте будем реалистами. Провода идут сюда. Открыть я это не могу. Блять, тут делать. И отдай мне, короче, что у тебя во рту не могу? Понять. Блять, может быть... А, средства для уборки, ну-ка. Просто любопыт... Нет. Блять, он мне не дал ключ. Ну-ка, подождите-ка, блядь. Сейчас темно как -то... Может быть ночью туда проход открыт? Нет, не открыт нихуя. Монах здесь есть. Монах, мне страшно. В настоящее время... А, ну это мы уже поняли, да. У меня есть вот это... Подойдет? Нет, не подойдет. Жаль. Я просто не понимаю, ему нужен предмет или или бабки? Блин, такой моушенблюр, который не должен работать. Вот это вот отражение. Пойдем спать просто. Нахуй что-то делать. Так, ладно, блин. Может быть, мне надо просто убраться? А завтра уже свет включать? Может быть, я идиот? Так, ладно, другой вопрос. Как я бы, Блядь, темно. Реально темно. Дайте чуть, -чуть посветлее можно чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Просто ну реально неудобно убираться, блядь, когда пиздец темно. Нет, ну здесь точно делать нечего. Где бойлерная была? Подождите. А, по-моему, здесь и была, кстати. Да, войдем. Не, может быть просто в бойлерный свет включается. Блять, нихуя не видно. Не-не-не, подожди. Блять, нет. Ну как бы с вырвы глазом тут как бы делать неху. Mm. Давайте подумаем логически. Где, блядь, включается свет? Бойлерный. Это вода. Там свет никак не может включаться. Логично. Логично. Может быть, я сломал игру? Ну, как бы честно. Может быть, я сломал игру? Так, что у нас здесь? В женской бане больше всего, нежели в мужской. Ну, это, конечно, логично, но... Стоп! Узнать, почему растут сумма защита? Где где? Там это задание. Мы видим, что у нас подключены ночью ебанистические провода. Да, вот они, ведут нас туда. Куда-то попасть извне нельзя. Значит, мне, скорее всего. Надо найти, а, куда они ведутся. Правильно? Правильно. А, в бойлерный... <с> Может фонарик есть? Фонарика нет. Нихуя не видно. Так, возьмем с этой стороны, подойдем. Блядь, мало того, что тут -то какая-то чертовщина творится, так я еще ни хрена не вижу. Вообще ни хрена. Блядь, это ведь сильно не помогает. А, нет, охренеть как помогает. Ну-ка, идем. А. Тут бойлерный нет. Просто так темно, блин. Вот я в темноте вижу примерно... Ну ладно. Чуть-чуть потемнее, чем сейчас. Пойдем в бойлерную. Может быть, как бы в бойлерной... Блядь, я нихуя не вижу. Я не хочу в мисках монитору садиться. Но я все равно нихуя не вижу. Так, пойдем, ладно, в бойлерную. Блядь, может быть, все дело реально в бойлерную? Да нажми ты, да, да. А, о, о, о, о, вижу теперь. Отлично. А, ну я же говорю, здесь только вода, Блять, я запутал, я потерялся. Так, назад, назад, налево. Щиток. Щиток, блять, в бойлерный. Вы чуть, ебануты. Блять, я потерялся. Вот дверь, дверь, выйти. Я тогда завтра, походу, искать буду, если честно. Ключа никакого нет, да? Зайдем сюда теперь. Ключа или что-то в этом стиле здесь нет. Музыкальный автомат. Работает. На столе ничего нет. Ладно, посмотрим. Может быть мне убраться надо? На стенах я грязь не вижу. Хорошо. Ну, может быть, она есть. Здесь ничего нет, хорошо. Ебаный хуй, блядь. Ёбаный рот. Как ты думаешь? Что ты делаешь? А. О, вы не похожи на типа, который может позволить себе вещи. Эти приборы это мои дети. Не стесняйтесь взглянуть. Одна вещь Абсолютно без бартера. Ты меня слышишь? А, любая вещь. Любая без бартера. Пожарная сигнализация. Нажать. Что ты делаешь? Это был несчастный случай. Фу. Опа, ключ от электрощита. Который должен быть за магазином. Ха! Что ты делаешь? Это была случайность. Ха -ха. Покинуть магазин. Блять, я искал это миллион лет. Так. Опа. Опа. Опа. Все, можно идти работать. Она наш пиздит наше электричество. Видно, просто я этих проводов как-то не замечал, блять. Я же не мог пройти просто сквозь них. Но без шуток, как? Пойдем убираться, блядь. Ух ты, блядь! Мне нравятся такие прям черные стети, такая грязь прям чернющая блядь. Подожди, а я сегодня как это, обезопашен или нет? О, кстати, получше хоть видно стало, и то спасибо. Просто, а получше, конечно, я выкрутил в настройках яркость, давайте вернем, пострашнее было. Сразу смотрите мошн, этот motion blur Затемнение происходит именно От краев экрана Мне прям это нравится, сейчас. Но мне не нравится игра <laughs> я, Как я мог догадаться обо всем этом блядь? А, кстати, он же сказал обращаться Каждый раз, когда ты чувствуешь что-то странное Где-то еще Ёпа, мой рот У меня аж мурашки по коже пошли я же убрался. Ладно, принимай ванну. Фу, Страшно. Включай воду. О, ну там, смотрите, смотрите, сидит там, блядь. Ну, принимай ванну. О, ну там, ух ты же, блядь, страшно, ебаный, хуй. Будем вот так вот вертеться, короче. Спорим, что им произойдет, и мы этого просто не увидим. Нет? А, хорошо, блядь, лахуй тебя. Не-не-не, спасибо. А, не могу. блять, ладно, принимай ванну. Принимай ванну, так уж и быть. Твою мать, стоит, блять, палит. Палит, блядь. Пошла куда-то спиной от меня, прикиньте. А, блядь, сука, нахуя-то. А что? За что Съебывай отсюда. Съебывай отсюда. Вода зеленая. Ты шок. Тут нас. Ну, вы поняли, поганил воду. Придется еще раз мыть Все, спасибо, до свидания, блядь. Я намылась. Пора домой, блядь. Барабаинки, бля. Нахуй. Нахуй. Нехуй, мне тут делать. Нехуй. Это Все, потому что я не помолился. Уф, блядь, аж до сих пор мурашки по коже. Все, все, все, все, все. Ключи есть. До свидульки. А! Не настолько до свидульки. <свёздит> Почему? Почему это нельзя так поступить? Я сейчас поступил реально правильно. <свёздит> То есть, стало страшно, происходит какая-то хуйня, ну его нахуй, до свидули. Съебался просто в тумане и все. Все, По-моему, это было идеально Для завершения этой серии Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх Прилогайте для обзора. Ну ладно, ладно, пойдем посмотрим, что там будет Пустим, если я еще разочек испугаюсь Это будет хоть интересно Что мне надо сделать-то? Валите никого А, я понял, кто-то принимает душ В мужской кабине, да, я понял пта повключали тут, нахуй. Бля! Сука, не пойду я в бойлерную, я чё, еблан, что ли? Но это было страшно. Ага, вот, вот, никому нельзя сюда. Что-то мне показывает интересное. А, ну все. День третий. Да, на этом закончим. Было страшно. Пару раз. Блять, почему вещи так предупреждается? Вот что это за волосы? Больше растет что-то. И, позже, растет сильно. Тянется ко мне. Да пусть растет похуй. А, не, не похуй. Давайте выделим. Может кто закричит оттуда. Нет? Нет, не закричит. А может быть их вообще, кстати, нельзя было дергать, блядь. И они растут все больше и больше от того, что я их дергаю. Поесть опять ничего нет. А, ну есть, вот завтрак же. Микроволновки нет, как можно это... А, ну есть плита. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. С нам всех с наступающим праздничком. Всех люблю. Всем пока!